Всем привет! Пациенты Палаты Немиркин. Добро пожаловать обратно. Вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между депрессией и ленью? Депрессия и лень имеют много общего. И то, и другое может привести к отсутствию продуктивности и общей неспособности справляться с жизненными трудностями. Человек, который чувствует себя подавленным после тяжелого рабочего дня, может прийти домой, желая лишь лежать в постели весь день. Но разве чувство вялости делает вас ленивым или это нечто большее? Вот различия между ленью и депрессией, которые вы должны знать. Первое – Продолжительность. Чувствуете ли вы сильную грусть и вялость в течение дня, или это случается лишь время от времени? Депрессии называют стойкое ощущение грусти, безнадежности и пустоты в течение длительного периода времени. Когда вы находитесь в депрессии, вам кажется, что ничто не может сделать вас счастливым, как бы вы ни старались. Вы не можете найти в себе силы сделать что-либо, независимо от того, полезно это для вас или нет. Лень – это немного другое. В отличие от депрессии, это не психологическое расстройство, это кратковременное состояние. Чувство вялости время от времени бывает у всех. Это просто организм восстанавливается после стресса или недосыпания, но обычно после хорошего ночного отдыха или минутного расслабления ваше тело снова чувствует себя свежим и может функционировать на повседневной основе. Второе, Чувство контроля. Чувствуете ли вы, что новое вознаграждение может вызвать изменение вашей мотивации к выполнению задачи? Для людей с депрессией работа над достижением цели или что-то, что приносит им счастье – это слишком. Им трудно найти в себе энергию для действий, и они часто думают, что не заслуживают ничего лучшего, что все безнадежно и нет смысла что-то делать, поскольку они чувствуют, что не могут контролировать свои действия. У ленивых людей, как правило, отсутствует мотивация делать то, что от них ожидается. Причин для этого множество. Возможно, им не нравится их начальник, они не удовлетворены работой или у них слишком много дел. Но если поместить ленивого человека в правильную среду, он почувствует гораздо больше мотивации к продуктивной работе. Что касается людей с депрессией, то их умственные способности заставляют их чувствовать себя в значительной степени безразличными по отношению к большинству вещей, что затрудняет их выход из колеи. Обычно необходимо профессиональное вмешательство. Третье – химический дисбаланс. Мозг людей с депрессией заметно отличается от мозга ленивых людей по результатам FMRT-сканирования. В исследовании, опубликованном в The Journal of Neuroscience, гиппокамп участников, имевших в анамнезе депрессию, оказался на 9-13% меньше по сравнению с участниками без депрессии. Это означает меньшее количество рецепторов серотонина или химического вещества, регулирующего настроение. Это также может быть связано со стрессом, одним из основных факторов депрессии, который может замедлять производство новых нейронов в гиппокампе. Однако у людей, которые чувствуют себя ленивыми, эти серьезные изменения в мозге не так сильно выражены, как у людей, страдающих депрессией. Хотя симптомы могут совпадать, депрессия — это серьезное психологическое расстройство, при котором такие части мозга, как миндалина, таламус и гиппокамп, работают по-разному и способствуют депрессивным состояниям ума. Номер 4. Чрезмерное беспокойство. Ловите ли вы себя на мыслях о саморазрушении и постоянных размышлениях? Руминация, постоянное сосредоточение на негативных чувствах, является распространенным симптомом депрессии. Размышления также могут заставить человека изолироваться от общества, что может ухудшить его депрессивное настроение. Люди, страдающие руминацией, склонны быть перфекционистами и переоценивать свои отношения с другими людьми, даже если они нездоровые. Ленивые люди обычно не подвержены размышлениям или критическим мыслям и не беспокоятся о том, что произошло в прошлом, но могут быть обеспокоены последствиями своего будущего из-за бездействия. И номер пять. Депрессия влияет на ваше физическое здоровье. Известно, что депрессия влияет не только на душевное состояние, но и на физическое здоровье и самочувствие. Например, люди, страдающие депрессией, чаще испытывают проблемы с концентрацией внимания и теряют память из-за перепрограммирования мозга, особенно пожилые люди. Бессонница, сужение кровеносных сосудов, усталость и ослабление иммунной системы. Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов депрессии, которые могут повлиять на ваше общее состояние здоровья. Ленивые люди реже страдают от проблем с физическим здоровьем, в отличие от людей с депрессией. Они могут иногда чувствовать усталость из-за недосыпания или неправильного питания. Но лень не оказывает такого сильного влияния на организм, как депрессия. Можете ли вы отнести себя к каким-либо из перечисленных признаков и симптомов? Если да, сообщите нам об этом в комментариях. Мы надеемся, что вы поняли разницу между депрессией и ленью, и если вам понравилось это видео, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно. Как всегда, ссылки и использованные исследования указаны в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр! Берегите себя и увидимся в следующий раз!